Здравствуйте! Вас приветствует Международная ассоциация независимых инвесторов. Если вы хотите научиться инвестировать на зарубежный фондовый рынок с минимальными рисками и ищите надежного брокера, то под видео, пройдя по ссылке, вы получите необходимую информацию. И в этом видео я расскажу, почему мы выбрали для работы на фондовом рынке брокера Interactive Broker. Несомненным плюсом брокера является русскоязычный интерфейс и русскоязычная поддержка. На сайте достаточно переключить язык на русский. И теперь всю информацию, о которой Interactive Broker готов с нами поделиться, мы можем свободно прочитать и ознакомиться. Русскоязычная поддержка доступна по телефону и достаточно набрать номер и решить все свои вопросы. Дозвониться можно. Наши ученики достаточно часто это делают, выбирают этот способ связи. Есть, правда, еще возможность написать в чат сообщение, сообщение в виде тикетов, но это уже из личного кабинета при открытии реального счета. Это плюс и все-таки нам нужны гарантии. В этом вопросе Interactive Broker нам сообщает, что является участником Финра. Финра это крупнейший независимый регулятор финансовых рынков США. Главное – это цель которого защита интересов инвесторов. Если мы пройдем на главной странице вниз, то как раз увидим ссылку на эту организацию. Это неправительственная организация, которая регулирует финансовый рынок США, выдает лицензии, принимает отчеты участников рынка ценных бумаг и существует за счет взносов самих участников рынка ценных бумаг. Давайте перейдем по ссылке. И для проверки брокера используем сервис BrokerCheck. Для этого нам необходимо ввести название брокера, выбрать фирму, и перед нами появляются регистрационные данные. Мы видим, что в этой организации Interactive Broker зарегистрировано под номером 36418. Далее мы видим всю регистрационную информацию. Активные ссылки о менеджменте можно прочитать. Также видим список лицензий, ну и какую-то дополнительную информацию, с которой вы тоже можете ознакомиться. Также мы видим, что Interactive Broker имеет регистрацию в SEC под регистрационным номером. СЭК – это комиссия по ценным бумагам и биржам США. Это главный государственный уже орган, который выполняет функции по надзору и регулированию американского рынка ценных бумаг. В 2002 году в США в результате многочисленных корпоративных скандалов, связанных с недобросовенностью менеджеров и фальсификацией отчетности, был принят закон Сарбинса-Оксли. И вот как раз этот закон значительно ужесточил требования к процессу подготовки финансовой отчетности. И этот отчет необходимо сдавать всем организациям, зарегистрированным в комиссии по ценным бумагам и биржам США. Отчет включает в себя вопросы независимости аудиторов, корпоративной ответственности, полной финансовой прозрачности – если есть конфликты интересов, корпоративная финансовая отчетность. В общем, все, что касается финансовой деятельности брокера. SEC защищает инвесторов, способствует справедливости на рынке ценных бумаг, делится информация о компаниях и инвестиционных специалистов, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения и инвестировать с уверенностью. При желании можно зайти на сайт SEC. Выглядит он вот таким вот образом. И ознакомиться с отчетностью. Отчетность находится в закладке «Fillings» – «Company Fillings Search». И в строке «Поиска» необходимо ввести название. И затем мы переходим на страницу, где можно ознакомиться с самим отчетом уже в реальном его проявлении. Нажимаю на кнопку «Документы», лучше всего отсканированный PDF, и мы с вами увидим, первоисточник информации от самого брокера, который предоставляется в СЭК. Таким образом, мы убедились, что деятельность интерактив брокера регулируется государством и негосударственным независимым регулятором финансового рынка. Также гарантии сохранности наших активов дает членство интерактив брокера в организации SIPC, корпорация по защите прав инвесторов в ценной бумаги. Мы можем найти ссылку на главной странице рядом со ссылкой на Финра SIPC. Давайте перейдем по ссылке и попадаем на страницу Корпорации по защите прав инвесторов ценной бумаги. Эта организация некоммерческая, финансируется брокерскими компаниями, членами организации. В нее обязаны входить все брокеры и клиринговые дома. Америки. Всем частным инвесторам, работающим на американском рынке, в том числе и российским, гарантируется сохранность средств в случае банкротства или ликвидации брокера, что записано в миссии самой корпорации. SIPC защищает брокерские счета каждого клиента на сумму до 500 тысяч долларов из которых 250 тысяч долларов могут быть в денежной форме. В случае банкротства брокера в нем назначается внешний управляющий, который рассылает клиентам уведомления и форму специальной заявки, в которой клиент подтверждает список своих активов на момент банкротства компании. В связи с чем необходимо сохранять все выписки по счету – и подтверждение брокера о проведении сделок, так как если заявление не заполнено, то инвестор может потерять часть своих средств или даже все. Без выписок SIPC и внешний управляющий поверит брокеру, а не клиенту. Иногда активы инвесторов просто переводятся к другому брокеру. Тогда клиентам вместе с заявкой на заполнение рассылается уведомление о том, где и как они могут продолжать работать на рынке. Процедура компенсации или перевода к другому брокеру занимает в среднем 1-3 месяца в зависимости от ситуации и объема активов клиента. Давайте удостоверимся и проверим, есть ли интерактив брокер в списке членов этой корпорации. Мы уже на сайте. Нужно найти в закладку для членов список членов и также в строке поиска набрать название брокера. Мы видим, что среди членов Interactive брокер присутствует. Соответственно, мы можем быть спокойны. Вообще, Interactive Брокер своей целью имеет охватить как можно больше стран и рынков. На данный момент это 26 стран, 120 рынков и 22 валюты. Отчасти этим объясняется низкая комиссия при осуществлении сделок через Interactive брокер. Если мы рассмотрим сравнительную таблицу по комиссиям, то увидим, что комиссия по сделкам на 100 акций в среднем 1 доллар. Когда при работе с таким же эквивалентом акций другие брокеры берут комиссию порой 10 раз больше. Мы работали с разными брокерами, иногда приходилось решать, делать сделку или нет, потому как Комиссия составляла более половины дохода от сдел. Interactive Broker в этом отношении очень дифференцирован, так как варьируется комиссия от количества акций в сделке. Правда, и здесь не обошлось без подводных камней, и у Interactive Brokers есть требования к остатку на счете и ежемесячная активность, при которой с клиента может заниматься дополнительные платежи. Ну, к этому мы еще вернемся. Ну а пока стоит обратить внимание и на награды Interactive Broker, присвоенные достаточно влиятельным журналом Barons, который в Восьмой раз подряд признает Interactive Брокер лучшим брокером США. Надо сказать, что Баренс достаточно авторитетный журнал, так как был создан Кларенсом Баренсом в 1921 году. И наряду с Wall Street Journal является источником информации для инвест, а сам Кларенс считается основателем финансовой журналистики. Для работы на бирже Interactive Broker предлагает несколько вариантов платформ. Наиболее популярные это для персонального компьютера, мобильная версия и веб-версии. Постоянно улучшается интерфейс, сейчас обе версии обладают максимальным количеством информации и ничем не уступают друг другу. Для того, чтобы оценить работу платформы, есть возможность запустить демо-версию, пройдя небольшую регистрацию, используя электронную почту и придумав пару логин-пароль. Даже в демо-версии все соответствует реальному счету и котировки, и кнопки, и системы уведомлений. На платформе можно установить русский язык. Актив Broker достаточно щепетильно относится к уведомлениям и сообщает о проведенных сделках, о сработавших ордерах, о предшествующих отчетах компаний, в позициях которых вы находитесь, ежемесячно предлагает отчет о вашей активности. Сообщения доставляются на все платформы и на электронную почту, указанную при регистрации. Также сигналы, важные для вас и связанные с достижением той или иной цены актива, можно настроить самостоятельно на любой платформе. Для открытия же реального счета потребуется скан копий всего двух документов подтверждают счет и переводят активы достаточно быстро буквально от двух до 5 дней и здесь необходимо правильно заполнить заявку, так как от этого зависит набор инструментов для работы. Поэтому мы создали подробную инструкцию для открытия счета, чтобы избежать неточностей и активировать весь набор инструментов. Одним из подводных камней считается порог входа или величина капитала, с которой можно начать работать на платформе Interactive Broker. Если мы откроем минимальные требования, то то увидим что счет можно открыть от 10 тысяч долларов и все же можно работать практически от любой суммы я сам например начинал с 500 долларов и постепенно увеличивал капитал правда когда счет менее 10 тысяч долларов взимается месячная плата за использование услуг если ваш размер счета до 2000 долларов то ежемесячные минимальные платежи составляют 20 долларов если размер вашего капитала от 2000 до 10 тысяч долларов, то ежемесячные минимальные платежи составят 10 долларов. Об этом можно подробнее посмотреть в разделе «Ежемесячная активность». Опять же, если за месяц суммарная комиссия с ваших сделок превысит в одном случае 20 долларов, а в другом 10, то ежемесячные минимальные платежи с вас не взимаются. Если за месяц суммарная комиссия с ваших сделок не превысит в одном случае 20, в другом 10 долларов, то суммарная комиссия вычтется из ежемесячных минимальных платежей и вы уплатите разницу между ними ежемесячными минимальными платежами и суммарной комиссией за сделки. И кстати. Интерактив брокер – это один из немногих брокеров на рынке, у которого вы не сможете уйти в минус по наличности, и где сам брокер ни в коем разе не потеряет свои деньги на ваших ошибках. Остальные же брокеры позволяют инвесторам уходить в минус, сами теряют на этом деньги и потом все свои потери закладывают в комиссии. Поэтому у Interactive Broker одна из самых низких комиссий на рынке. Также у Interactive Broker есть скрытая функция стоп-лосса, которая не даст вашему счету упасть до полного нуля. Позиции ликвидируют задолго до падения в нуль. Подробнее об этом можно ознакомиться в разделе ⁇ Маржинальные требования ⁇ Нужно немножко прокрутить в обратном направлении и под минимальными требованиями в примечаниях зайти в раздел маржа и здесь можно подробно ознакомиться что такое маржа и какие бывают нюансы а также подробно посмотреть в каком случае происходит принудительная ликвидация актива очень важным моментом является вывод средств, который не вызывает никаких затруднений более того один раз в месяц Interactive Broker позволяет вывести денежные средства вообще без какой бы то ни было комиссии. Мы переходим в раздел «Движение наличности» и видим, что действительно так оно и есть. Если вы выводите средства более одного раза в месяц, тогда комиссия составит в долларах 10 долларов, в рублях составит 330 рублей. В достаточном объеме Interactive Broker предлагает аналитику, новости, а также обучение в виде вебинаров и коротких видео. Все это можно посмотреть на сайте. Правда, большая часть на английском языке, но в любом случае с этим можно работать. Из минусов Interactive Broker можем отметить тот факт, что нет возможности торговать акциями российских компаний за рубли. И то, что некоторые функции могут быть недоступны, если неправильно заполнить анкету при регистрации реального счета. Под видео ссылка на описание некоторых стратегий инвестирования, которые нам позволяют удваивать капитал за 1-2 года. Вы можете бесплатно ознакомиться с этой стратегией. Также мы оказываем индивидуальное обучение, сопровождение по открытию счета и обучению стратегиям инвестирования. Пройдите по ссылке под видео, оставьте свои данные, и мы поможем вам научиться инвестировать на зарубежный фондовый рынок через интерактив брокера. Обойти все подводные камни при регистрации. Дадим инструкции на русском языке, как проводить сделки на интерактив брокере с акциями, валютой и опционами. Как правильно переводить деньги на интерактив брокер и обратно, чтобы они дошли за 1-2 дня. Как избежать проблем с налоговой при инвестировании на зарубежный фондовый рынок. Также у вас будет возможность попасть в част инвесторов-практиков, кто несколько лет инвестирует на интерактив-брокер. Еженедельно мы собираем аналитику по сбору актуальных компаний, выгодных для инвестирования методиками фундаментального и побарного анализа. Вы можете попасть в нашу ассоциацию и получить доступ к аналитике. Условия мы вышлем вам на электронную почту. Удачных вам сделок!